Старт в коучинге, ну, небольшой курс, но вы настолько с первых минут нырнули так глубоко, я прямо, вся моя команда знает, что я вам, вами восхищалась. Изменения неизбежны. Революция, если она уже пошла, то ты можешь лучше тебе ее возглавить. Просто участвовать в том, что действительно ты приносишь свою лепту, свою вклад в то, что... Люди меняются, смотреть на это, участвовать в этом. Ну, это очень здорово. Хочу вам вот, очень сильно за ширость души, за профессионализм, за доброе сердце, за відкритість и за действительно качество, за очень качественные знания. И за очень приятно прям чувствуется такой тон тонкости души вашей вашої, и я желаю, чтобы все удалось. Мы были пустые стаканчики, мы ничего не знали про коучинг, я відверто скажу, я пришла для себя, и зараз мы вот такая полная чаша, и нам, мы, кажется, даже расширяемся, нам еще есть куда рости и есть чем заниматься. Ну вот, честно, я закохалась в коучинг, я отримала, ну вот просто скажу, колоссальный опыт, да? а, учасники, которые были просто крутые коуч-сессии, я даже за такой короткий термин очень-очень дуже -дуже выросла. Тому, еще раз хочу и реально это прорыв. Раньше мы просто задавали вопросы, а теперь структура, я иду учиться и понимаю, ну, как работает. Я так немножко человек искушенный в обучении, но здесь мне было действительно очень полезно, очень э, комфортно. Личность коуча, она должна быть вот на, на примере Ау. Я бы так для, для себя взял бы. С каждым своим потоком я проживаю тоже свою жизнь.